Ну что, всем привет, у нас для вас очень важная новость, в Государственную Думу недавно внесли законопроект об изменении территории Сириуса, в котором мы, собственно, сейчас и находимся, представляете, Сириус хотят увеличить, через несколько минут мы скажем во сколько раз, вы узнаете, в 5 раз или в 10, или, может быть, в 50 раз он станет больше какие предполагаются новые границы, также поговорим обязательно про недвижимость, которую уже сейчас можно купить здесь в Сириусе и как вообще это расширение повлияет в целом на рынок недвижимости этого а, кластера с появлением новой а, федеральной а, территории. А со мной Михаил, если, а, Михаил Шумилин, если вы а, одни из тех ребят, кто так же, как и мы, продает недвижимость, вы его прекрасно знаете, все до одного, а, Миша три с половиной года проработал в отделе продаж жилого комплекса фрукты, поэтому через пару минут он нам за этот жилой комплекс расскажет все от А до Я. Да, Миш? С удовольствием это сделаю. Да, но мы сейчас находимся, как по-прежнему, я вам еще раз скажу, на территории Сириуса. Прогуливаемся здесь сегодня с Мишей. Решили встретиться, записать для вас в такой солнечный денечек этот видос. И здесь уже немало сделано. Миш, расскажи поподробнее, как житель. Ты же здесь живешь. Я живу здесь уже четыре года. И мне на самом деле безумно нравится. Я жил в разных районах города Сочи, но вот здесь я остановил свой выбор именно на Сириус. Почему? Да потому что здесь все сделано для людей. Изначально 8 лет назад здесь провели Олимпиаду, и все объекты олимпийского наследия, они в принципе, ну, мы можем ими пользоваться, инфраструктурой. Здесь проходят спортивные мероприятия, да, если говорить, три основных направления развития Сириуса – спорт, наука и образование, и искусство. Если коснемся спорта, да, даже недавно вот прям совсем на днях команда хоккейная команда Сириуса начинает выступление на международном турнире. Огромное количество спортивных мероприятий, секций для детей. Миш, давай, рас, давай знаешь что, я да. тебя перебью. Расскажем давай. сразу про, про вот это здание. Вы многие многие из вас, приезжая здесь, думаете, что это за такая стройка? Почему нам ее риэлторы не предлагают? И вообще, можно ли это купить? Что это такое вообще здесь строится, Миш? Это концертно-театральный комплекс «Сириус». Стройка мирового уровня, архитектор японец, фамилию у него «Тойота», нетрудно запомнить. Этот человек занимается строительством только звуковых зданий. По качеству звучания аналогов обещают, что в мире у этого здания не будет. То есть это э, закрытая сцена внутри на 1200 мест и летняя раздвижная сцена еще на 300 мест. Все российские мероприятия музыкальные будут проходить именно здесь. И даже нас, наш российский кинофестиваль, кинотавр, ковровая красная дорожка будет именно здесь. Ну то есть вот при всей этой красоте. Вот что это за здание, друзья. Слушайте, но ну, очень круто. И наверняка, дорогие друзья, вы слышали где-то, или если не слышите, можете у нас запросить проект развития Сириуса именно в те границах территориальных, которые сейчас уже есть, то есть назовем его просто границами Олимпийского парка. У нас есть проект развития, почитайте, изучите, вы просто обладаете, сколько здесь планируется, с чего сделать. Один город спорта только чего стоит, который, кстати, уже реализовали, да? Ну, частично реализовали, это э, спортивный парк Мысадлер. правда, сейчас э, Сириус вынес конкурс, объявил о названии, то есть оно еще утверждается. Пока рабочее название парк Мысадлер. это 4,5 гектара земли, бесплатных площадок, под практически любые виды спорта, ну, там же еще немножко занимает ВКонтакте. Собственно, э, если говорить о спорте, то здесь его большое количество, да, все олимпийские объекты. Это хоккей Даже президент играет в ночную хоккейную лигу Здесь, в дворце спорта Большой Илья Вербух ставит свои ледовые шоу Это касаемо фигурного катания Есть федерация керлинга, федерация тенниса Ну, любой спорт, который вы не назовете Здесь присутствует Слушай, <народный он>. такое ощущение, что Ну, понятно, слушай, ты здесь три с половиной года фрукты продавал Только жил, грубо говоря, этой локации. ты, мне кажется, знаешь ее досконально всю разве ты можешь просто вещать бесконечно Это, я люблю это место, действительно Я душой болею за его развитие, поэтому, конечно, ну, мне приятно разговаривать именно о Сириусе. В общем, дорогие друзья, если вам нужна будет любая исчерпывающая информация, обращайтесь к нам, просите связать вас с Михаилом, он, он вам досконально все расскажет и о плюсах, и о минусах, и самое главное о недвижимости, которая здесь есть. По большому счету, из того, что здесь сейчас можно купить, уже сейчас из законных объектов, которые построились по федеральным закону 214, это жилой комплекс «Фрукты». Самый новый, грубо говоря, объект, который все из вас прекрасно знают. Почему мы вдруг решили с вами про него поговорить? Да, во-первых, мы, мы не забыли, мы через пару минут вам все-таки расскажем про этот законопроект и что там происходит. Сейчас сразу про недвижимость, потому что канал-то о недвижимости у нас, да? ЖК «Фрукты» находится здесь рядышком. От застройщика практически все распродано, но пришло пора, уже давным-давно пришла пора и пришло к нам несколько сотен звонков от инвесторов, у которых там есть квартиры. Собственно, Михаил продолжает заниматься своим любимым продажами в своем любимом жилом комплексе в ЖК Фруктах. У Михаила э, есть абсолютно каждая перепродажа, ну практически, да, которая там э, выставлена сейчас и которую можно купить в ипотеку, без ипотеки, без разницы. Кстати, если вы владеете одной из квартир ЖК «Фруктах», также когда вы обращаетесь, к Михаилу попадете, пообщаетесь с ним, расскажете о том, какие площади у вас есть на продажу. Собственно, будем иметь в виду, и наша база станет больше. Ну и мы закроем абсолютно любой запрос по жилому комплексу «Фрукты», ну потому что у нас есть абсолютно все, и, и, и знания, и, и плюс еще и предложения, как говорится. Да? Да. Вообще, в целом, Миш, в двух словах расскажи по цене, что сейчас есть, какой объем у нас. У нас сейчас порядка 50 квартир в работе. Это больше, Я чем скажем скажу 600. <свят> <свят> будет, будет 600. но ну, объективно, еще пока люди думают, да, кто-то покупал с целью продажи, но передумал продавать, узная, узнав, что фрукты это единственный комплекс, который, да, такого класса, который входит в состав федеральной территории Сириус. А блага от, от владения квартир здесь, от прописки именно в Сириусе, так они, ну, очевидные. Это был бум да? с купания, да? Прям нам звонили с Москвы, и говорили, да. мы хотим ЖК фрукты, я говорю, прописка, да, да, мы хотим из-за прописки. То есть, Совершенно вот, верно. Прям был такой запрос, хотим фрукты из-за прописки. Да, да, да, так и есть. Ну, собственно, что у нас есть? От 10,5 миллионов сейчас начинаются цены. Во фруктах, давайте объективно, минимальная площадь это 31,2 квадратных метра, это будет квартира в третьей очереди в корпусе Черничный на втором этаже. 10,5 миллионов. Ну и больше, чем за 30. Уже есть большие площади с ремонтом, и они переваливают по цене за 30 миллионов. То есть от 10 миллионов мы можем уже входить, рассматривать, выбирать. Совершенно верно. Что-то в ипотеку, что-то не в ипотеку. Есть с полной суммой в договоре, есть под ипотеку такого банка, сикового банка. Ну, на самом деле... С ремонтами. Есть квартиры с ремонтами, конечно. первую очередь уже сдана, и есть инвесторы, которые сделали ремонт и продают сейчас квартиру готовую. Заезжай, живи. Даже полотенчики там будут лежать с ложками. Поэтому обращайтесь. На самом деле, действительно, мой опыт позволяет спокойно совершенно говорить, что я много знаю о фруктах и действительно помогу вам выбрать. Либо купить квартиру во фруктах, но если вы хотите продать квартиру во фруктах, также обращайтесь ко мне. В общем... Э я думаю, вам стало все ясно. Кроме фруктов, Миш сам живет рядышком в жилом комплексе «Урожайный», также по «Урожайному», по летней резиденции, по короче, по многоквартирным домам. Законно. Фед... В федеральной территории «Сириус». Обращайтесь. Да, мы, спасибо, это важно. Мы, мы с вами готовы поработать уверенно спасибо, в этом направлении. Да. Итак. А собственно, почему мы говорим слово законные и незаконные? Ну, здесь просто присутствует за нашей спиной, вот там, как вы можете обратить внимание, там и коттеджи, и виллы, и, к сожалению, жилые помещения, и много всего. Вот эта недвижимость, она строилась, вводилась по упрощенным схемам. Иногда случаются какие-то сложности и проблемы. Но речь сейчас не об этом. Речь о том, насколько увеличится федеральная территория. Предлагают, собственно, ее увеличить с 1,4 тысячи гектар до Внимание, 88 тысяч гектар, <смех> то есть не в два раза, не в три раза, да. Был 1,4, станет 88, а территория Сириуса будет начинаться от реки Мзымта, которая там у нас, где Адлер протекает, до границы с Абхазией, и продолжится, вы наверняка подумали, ну, наверное, где-то до Красной Поляны. Я когда читал законопроект, тоже подумал, ну, я не знаю, в 1000 гектар, ну, наверное, до Красной Поляны или до каких-то гор, до там, до Ахштыря, там или все откуда-то до Красной Поляны и еще дальше, чем Красная Поляна, на север и еще дальше, чем Красная Поляна, на восток. То есть это будет громаднейшая территория. Красное поселок Красная Поляна в ней выглядит просто маленьким вот таким вот кусочечком. Представляете? То есть федеральная территория Сириус будет являться и Ахштырь, и Красная Поляна, и Блинова, и Веселая, и Верхняя Веселая, и Черешня и так далее, и так далее, и так далее. То есть представляете, во сколько? Этой земли станет больше Здесь и так Тестируют беспилотные такси Одними из первых у нас в стране Здесь и так, наверное Самая большая концентрация Электромобилей, ну, наверное, в Москве все-таки больше Электромобилей, но на, на... Площадь, если взять, наверное, больше все-таки здесь, в Сочи. У нас уже везде эти поставили электрические зарядки. Тесла вообще уже никого не удивляет. Таксисты на Теслах уже ездят. Беспилотники тестируют по, по трассе на Красную Поляну. Ребят, ну, на Красной Поляне там идут жуткие ребрендинги. Здесь Монтера строится. Оттуда, соответственно, Мариот ушел, теперь здесь Монтеру строят и так далее. Ну, то есть изменений целая куча. И, наверное, Сириус назовут таким княжеством, что ли, да? Ну, кстати, да, я часто слышал сравнения и от клиентов, и, и в принципе, вот даже, да, вышестоящего руководства, это русская Монако. А, здесь уже есть игровой кластер, и президент а, делает все для развития еще основных моментов, да, как я уже говорил. Образование, спорт и искусство. Кстати, Поэтому... расскажи по образованию. Кстати, да, очень хороший момент, спасибо, Святослав, что уточнил. Смотрите, значит, что делать? Изначально здесь уже какое-то время сформирован и работает образовательный центр «Сириус». И мы все прекрасно его видим, красивейшее это здание, там как раз используются все новейшие разработки в плане образования детей. Построен детский сад, абсолютно новый, в новом формате, там детки получают начальное образование. Построен лицей «Сириус», есть IT-колледж. И а, здесь прямо вот в шаговой доступности а, уже несколько лет функционирует научно-технологический университет «Сириус». Там а, учат, а, именно обучают высокоточным наукам технологии будущего, это IT, а, естественное направление, это биоинженерия и так далее. А, соответственно, а, все новинки, которые вот, а, доходят, а, совершен, а современная наша наука именно да, в образовании, они здесь используются. И это очень круто. Ну, например, вот малейший пример. В школе, допустим, есть, ну, у каждого из нас, да, с детства заложены определенные с рождения, наверное, даже какие-то таланты. И если эти таланты выявить и развить, то, работая в этом направлении, можно, как говорил Генри Форд, никогда больше не работать, а заниматься любимым делом и получать от этого высокий доход. Соответственно, если, допустим, ребенок, я условно, хочет стать э, пилотом какого-то самолета, да, ему обеспечат э, обучение на различных э, вот этих вот э, тренажерах для самолетов, чтобы он становился все лучше и лучше. Ну и, наверное, я добавлю, что когда ознакомился с законопроектом, там, честно говоря, много очень всего написано, сколько здесь всего планируется. Например, хотят институт, институт там, генной инженерии сделать на базе нашего института приматологии, который здесь уже есть. Если вы не знали, здесь недалеко отсюда находится институт приматологии, самый ну, крупнейший или единственный в России, или самый крупный в России. То есть очень много хотят здесь развивать именно, то есть это, знаете, как вот новое Сколково такое, что ли, да? хотят сделать именно здесь и значение вот этой вот федеральной территории это позволяет делать, потому что здесь любые законы, здесь, чтобы вы понимали, своя полиция, своя мэрия, здесь свое здравоохранение, здесь все свое, это вообще отдельная территория, просто здесь нет никакого КПП, мы едем, ездим по ней туда-сюда и по-прежнему называем ее Олимпийским парком, да, и, честно говоря, здесь очень легко принимать какие-то законы, какие-то делать нововведения, например, также обсуждается как один из вариантов сделать эту территорию свободную от автомобилей на бензиновых двигателях, то есть сделать ее полностью с автомобилями на электротранспорте. Наверное, куча проблем, как магнитовские фуры будут приезжать сюда, может быть, они будут в какие-то рикши перегружать свой товар или что. Ну, банально я беру так из головы, знаете. Короче, ребят, вот всякие штуки немыслимые, которые нереально внести и ввести в каком-то городе нашей страны, здесь возможны. Просто потому что здесь э, вот это вот... Э, Статус федеральной территории, то есть она подчиняется напрямую Москве, позволяет все эти вещи по упрощенке внедрять, вводить. Захотели вот так сделать, могут сделать запросто. Захотели там что-то здесь полсириуса закрыть, какими-то фишками дороги взяли, закрыли. Захотели парк, парк э, спорта построить, взяли, реализовали построили вот это вот сбоку от нас это не забор это некрасивый забор это некрасивая стена на которой разгонки написано это главная трибуна трассы формула-1 там сегодня кстати вот иногда мы идем пару слышал да да пролетели Ну там тренировки происходят либо вы можете заплатить денег и прокатиться на на супер гоночное такси когда вас катают можете чуть больше заплатить и сами прокатиться здесь по трассе то есть да я не знал. Да, да. Смотри, ну, вы... Сам сам, сам за рулем просто подороже стоит. Короче, ребят, ага. вы видите какая погода, вы видите сколько людей вокруг нас, все на этих скутерах, на этих самокатах. Понятно, москвичей не удивить, ВДНХ там и так далее, тоже у вас такие просторы и пространства есть. Но мы сейчас не где-то там в Москве находимся, мы находимся в курортном городе, в городе Сочи, куда едет вся страна сейчас с закрытыми границами и едет последние несколько лет вообще усиленно, потому что ну, границы закрыты, а здесь отдыхать а, недешево. но а отдых здесь многим нравится и здесь город забит, город заполнен а, кстати, если вернуться к разговору о недвижимости, на Красной Поляне а, недвижимость а, также есть и очень мало, это большой дефицит, а, тем более, что всегда, если это будет еще, еще и Сириусом, то есть не просто Красной Поляной, в которой нет ничего, так еще и Красной Поляной плюс Сириус. Кстати, там а, территория сама, она гораздо больше этого поселка, а, но ну, визуально она больше, я уже ну, встав, буду вставлять эту карту, визуально а, раз в 10, наверное, больше, чем Красная Поляна вокруг по горам идет предполагаемые, предполагаемые новые границы. Угу. Поэтому там, кстати, собственно, новый горнолыжный курорт Долина Вастов, второй, там же четвертый горнолыжный курорт будет там. В общем, смотрите, от 14 миллионов рублей мы можем с вами уже рассматривать недвижимость на Красной Поляне. Ее, ее будет очень мало в этом начальном сегменте. Скорее всего, одни из предложений это будут квартиры в волонтерских, так называемых волонтерских домах. То есть это дома, ну, не, не, скажем так, невысокого уровня строительства, невысокого уровня качества, но тем не менее они дают возможность там проживать от 14 миллионов рублей 14 миллионов соответственно предложение в красной поляне у нас есть причем их ну, их немного их может быть там 3-4 десятка вообще сейчас на всю красную поляну я хочу поляну. добавить что а, учитывая как на эксклюзивно недвижимость что в сириусе да мы говорим один единственный законный ну вот сейчас да один единственный законный комплекс комфорт класс это фрукты и то же самое то что ты сейчас сказал святослав в Красной Поляне недвижимости мало, а это говорит о том, что цена будет только расти. Я много раз за столько лет слышал от людей разные, да, и даже мне говорили, что когда пандемия начиналась, что скоро застройщики будут ходить и просить, заберите у нас бесплатно квартиры, лишь бы только нам от них избавиться. А нет, цена выросла с того момента больше, чем в два раза, и развитие в Красную Поляну, я считаю, что при таком дефиците недвижимости тоже даст очень высокий рост цены. поэтому как инвестиция ⁇ это сейчас первоочередной объект для рассмотрения и вложения денег. Золотые слова, Спасибо. которые каждый из наших коллег говорит неоднократно по телефону. В течение своего рабочего дня. В да, общем, кстати. В общем, дорогие друзья, я думаю, вы, не, вы, не, вы не, можете, не сможете опровергнуть наши слова, которые мы говорили уже много лет, что недвижимость растет, растет, растет, дефицит, дефицит, дефицит. Да, не из-за качества, к сожалению, растет, но из-за дефицита растет. Вот. Поэтому, смотрите, в общем, по поводу Сириуса все понятно, границы большие, законопроект большой, обширный, хотите изучите, э, хотите мы вам его сбросим, хотите найдите сами его в интернете, проект, пл проект и план развития Сириуса вот в этой территории, которая сейчас уже здесь образована, также сбросим вам на WhatsApp, он у меня на рабочем столе всегда висит, я часто его людям скидываю по просьбам, потому что ну реально там вот читаешь и ты думаешь, блин, да это какой то будущее, какие-то там вот эти вот стеклянно-железные яйца какие-то там будут громадные да. лежать, какие-то башни, какие-то... Кварталами Короче, ты, все смотришь это просто какой-то я не знаю сингапур гонконг я да. не знаю и все это здесь вот здесь вот за трибунами мы наверное сейчас не успеем дойти до Радужного моста не успеем дойти и показать вам, а может успеем дойти, не знаю. Короче, там находится у нас большая площадь, там находится у нас, собственно, факел, да? Символ Олимпийских игр. Вот здесь в округе вот это вот все пространство также будет меняться. Здесь будет город мастеров построен. Это такие громадные двух-трехэтажные здания, в которых будут всякие лаборатории там и так далее, выставки. Короче, просто перечислять это можно часами. В общем, дорогие друзья, по поводу проживания здесь в жилом комплексе фрукты и в ближайших жилых комплексов это к Михаилу, ну к нам к Михаилу, к нам ко всем все предложения есть абсолютно если вы продаете, обращайтесь, мы поможем вам там продать, хотите купить, поможем вам купить по Красной Поляне у нас сейчас порядка пяти сделок проходит кстати, может быть, три из них как раз из-за того, что вот это будет частью Сириуса вот так скажу потому что те же самые клиенты купили Купили, купили просто повторно узнав эту информацию ну и все дорогие друзья мы с Мишей пойдем еще дальше прогуляемся наверное все в кофейку попьем у нас сегодня замечательная погодка мы вот там против солнца не снимались я потому что там вот так вот светит солнышко уже закат часа столько четыре ровно вот решили встретиться решили встретиться немножко поболтать с вами в общем пишите лайки ставьте комментарии как вам вообще такой формат рассказа про новости вот ну и собственно с вами был Святослав Михаил, Всем до новых видео и всем пока. До свидания.